Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня говорим о акциях стоимости или же Value Stocks. В видео вы узнаете, что такое акции стоимости, какими основными характеристиками они обладают, примеры таких акций и как отбирать акции стоимости на примере платформы Finviz. Итак, первый пункт, что же такое акции стоимости? Акции стоимости? Ну, наверное, проще всего для себя можно понять, это если 100-долларовая банкнота будет стоить для вас 80 долларов. Кто бы не хотел, собственно, произвести такую сделку, да, купить 100 долларов за 80 долларов. Невероятные ощущения, на самом деле, были бы. Вот таким образом можно на примере привести и, собственно, покупку акции стоимости, то есть покупку недооцененных компаний. Ну и, соответственно, наверное, отцом, стоимостного инвестирования, все э, называют, возможно так и есть, известнейший человек, не менее известный его труд, Бенджамин Грэм или Грехем по-всякому интерпретирует его фамилию. Естественно, о труде, о котором я им говорю, это книга «Разумный инвестор». Ну и между прочим, наверное, для вас не секрет о том, что Уоррен Баффет называет Бенджамина Грэма своим учителем, что якобы после прочтения данного труда Уоррен Баффет переосмыслил взгляд на фондовый рынок и на оценку активов. Теперь поговорим о основных характеристиках таких компаний, которые, собственно, определяют акции стоимость. Итак, первое – это обычно зрелые компании. Их рост цены акции хоть и Достаточно устойчив, но все-таки не настолько стремительный, как компании роста. У данных компаний, как правило, есть стабильная выручка и прибыль. Ну и, наверное, одно из последних это то, что по большинству таких бумаг выплачиваются дивиденды, но это не является основным правилом. Ну и, наверное, коли уж мы затронули... Уоррена Баффета было бы справедливо сказать то, что его конгломерат Berkshire Hathaway является одним из представителей таких вот стоимостных акций, да, акций стоимости. Видим то, что, друзья, меня только что осенило. Я просто увидел цену на примаркете и смотрите, какой это будет огромный гэп. На 13% гэп от гэпом на... Так, подождите минутку, это от Хая на 10% откроется гэпом рынок сегодня, то вообще происходит в принципе, ну, в основном страшного ничего не происходит. Возможно, это какой-то сбой или, ну, в общем, неважно. Короче, Backsheet Hathaway является одним из основных представителей акции стоимости, конгломерат Уоррена Баффета, как я уже сказал, да, и для примера, также основными представителями акций стоимости можно тоже... Можно назвать Procter Gamble, всем нам известную, и Johnson Johnson, тоже немало известную компанию. В свою же очередь, если эти компании являются компаниями стоимости, то какую компанию можно принимать как акцию роста? Ну, Очевидный пример – это компания Tesla, да, то есть огромный рост, стремительный и так далее. Компания, которая особо не имеет прибыли, но тем не менее ее акции растут на ожиданиях, воз возможны ближайшие прибыли плюс трендовая Направление, составляющее самой компании. В том числе нужно не забывать то, что есть также компании, которые содержат в себе вот эти два показателя. То есть они являются и компаниями, и компаниями стоимости, да, то есть Value Stocks, и в то же время они являются компаниями роста. Такие компании, как та же Apple, Microsoft, Amazon. Даже Amazon можно сказать, что это больше компании роста, конечно, чем стоимость, но тем не менее. Я думаю, что ход моих мыслей понятен. Так, давайте, наверное, уже перейдем на финвиз и посмотрим, какие же нам нужно отобрать фильтры для того, чтобы выбрать компании стоимости. Ну, в первую очередь нужно, так как мы знаем, то, что основной из характеристик является то, что компания должна быть прибыльной. Соответственно, у нас должен быть коэффициент P на I. Чем меньше, тем лучше. Но здесь нужна определенная оговорка. Дело в том, что нужно понимать, что мы оценивать компанию в вакууме не можем. Да? То есть мы должны ее оценивать с такими же компаниями, только в ее секторе, в котором она работает. Потому что, к примеру, если это технологический сектор, и мы оцениваем технологическую компанию с компанией, которая работает в в финансовой сфере, то там показатели P&E будут абсолютно разные. То есть для технологического сектора, к примеру, &E, там за 50, это достаточно недооцененная компания, в то же время как в финансовом секторе показатель 50 будет являться достаточной переоценкой компании. То есть имеется в виду, что компания на данный момент переоценена. Мы с вами будем брать для примера, это сектор Consumer Defensive. Я уже предварительно знаю, Какие показатели являются усредненными и минимальными для этого сектора, поэтому будем рассматривать его на примере. Итак, коэффициент P на E. Для, для данного сектора у нас будет являться Under 25. Это достаточно приемлемый показатель. Следующий момент, то, что нам нужно знать, это коэффициент PEC, то есть стоимость акций к прибыли компании и к ее росту. Здесь нам нужен показатель Under 2, да, то есть менее двух. Ну и дальше балансовая стоимость, да, то есть соотношение цены к балансу. Здесь тоже показатель у нас будет примерно менее двух. Таким образом, видим то, что у нас есть 10 компаний сейчас, вот Total, да, 10. Можно их отфильтровать по Market Cap'у, ну, имеется в виду не отфильтровать, а отсортировать от большего к меньшему. Ну и что же нам нужно сделать дальше? Я, в свою очередь, смотрю на график движения цены и здесь уже определяю, на каких этапах находится инструмент, да? то есть, собственно, цена инструмента, цена акций. Конечно же, здесь графики не очень информативны, и для большей информативности, если что-то мне попытается здесь интересное на графиках, я, конечно, перевожу на Trading View. Ну и если нужно узнать более подробную информацию по компании, то это, конечно же, я использую Guru Focus. Конечно же, вы должны понимать то, что отобрав акции по данным фильтрам, это еще не дает вам полной уверенности в том, что купив любой из этих активов, вы на нем заработаете. Конечно же, это не так. Это предварительные меры для того, чтобы более, более хотя бы отсеять вот это вот огромное количество а, компаний, которые есть в определенном секторе и далее уже рассматривать каждую из них более конкретно и, если позволите, дотошно. Друзья, на этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании. Также напишите в комментариях, что вы думаете относительно темы сегодняшнего видео. Возможно, я что-то упустил. Дополните меня, пожалуйста, или поправьте, если я был в чем-то неправ и ошибся. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Пока.